Здравствуйте дорогие мои, с вами Радагаст и сегодня у нас будет необычный выпуск. Хотя в общем-то кто сказал, что вы ждете от меня именно обычных? Мы в беседах об оружии успели дойти до молотов, и про молоты обязательно будет в следующий раз. Но пока что я вот думал, что наступил хороший момент для того, чтобы к вербальному компоненту, который я тут постоянно как бы ставлю в центр внимания, и к соматическому, который последние пару недель тоже как бы, ну по крайней мере иногда появлялся, нужно добавить визуальный. А то действительно как бы я вам тут то про ацтекские какие-то мечи из обсидиана, то про зулуские пальцы из фиг знает чего еще. Когда же будут слайды? Слайды будут вот прямо вот сразу вот сейчас. Чтобы избежать вопросов всяких там авторских и прочих прав, вместо того, чтобы делать вам слайд-шоу из фотографий и картинок из гугла, я буду рисовать вам все нужное сразу на камеру. Значит, начнем с того, что такое Явара. Значит, Вот у нас есть рука, сейчас мы ее начертим, и э, там в эту руку должна вкладываться какая-то закладка, которая так или иначе повторяет форму руки с какими-то выпуклостями или там еще чем-то, ну, вот, но главное, что вот она вкладывается и ликвидирует э, ту проблему, которая у нас с рукой э, есть, ее хрупкость. Вот. Она, как я тогда сказал, она уходит из ваджи, э, ваджира имеет вот приблизительно какую-то такую форму. Если не знаете, что это такое, читайте Махабхарату, там про ваджру или про Дорджи много всего есть. Ну или комплин, комплит псионика, там это жезл как бы такой. Эм, ну и из него там молнии метают и чего только не делают в Махабхарате. Вот, э, дальше мы э, э, упомянули кастет. Что такое кастет? Это такая же вот палка есть и какая-то такая сверху защита руки. Значит, эта защита, она может быть из... ну да, здесь какая-то выпуклость. Эта защита, она может быть из железа с какими-то даже дополнительными элементами, а может быть вообще из каната. Такое тоже я в музеях вполне наблюдал. Из плотного каната. Ну и там какие-то загогулины с разных сторон. Вот. Что такое куботан? Куботан это вот такая вот как бы э, просто совершенно ничем не выразительная палка, чем, тем более из пластика и э, с какими-то там ключами, вот которая, как мы уже э, сказали, использовалась для самообороны и используется сейчас тоже. Вот, э, что у нас было дальше? Э, значит, дальше давайте э, вспомним про такую штуку, как Сёбо или Сантенсу. Значит, утверждается, что это было такое стандартное самурайское оружие. но ну, это сантенсу через Е или через С, э, смотря как вы Поливанова уважаете. Вот, то есть, как бы один палец зажимался в эту дырку, и дальше все остальное, ну, в общем-то, такой маленький кастет. Итак, дальше у нас и шли копии мечей. То есть, вот, как бы, берем самый обычный такой меч. В его форме делаем шест, и это было либо боккен, либо бокто, это приблизительно одно и то же. Если он делался из железа, он назывался тэккан. Вот. Но, конечно, копии мечей были э, далеко не только у э, японцев. Вот, например, у э, китайцев был, э, была такая штука, которая называлась цзянь. Значит, там э, как, у них есть два слова цзянь, одно вот их китайской такой штукой, э, оно пишется вот так, а другое пишется вот так. Вот то, которое пишется цянь это деревянная штука, а тянь это, ну, это обычный такой прямой меч, ну, то есть то же самое, только из железа. И один раз в музее я видел вот такую вот штуку, по-моему в Индии она использовалась, в общем-то такая тупая сабля из железа. Давайте теперь на классификацию, значит, по Осмолову у нас как бы можно нарисовать такую вот табличку, и у нас будет какие-то штуки с шипами без шипов, и цельные или отдельные. И вот у нас как бы есть самая простая такая дубинка, и, ну такой обычной формы, без ничего, она же с шипами, и потом есть как бы такая палка с грузиком, и палка с грузиком, и тоже с шипами. Значит, по, по смолову, по макавити, та штука, которая без шипов и цельная, вот это вот как раз дубина. Та штука, которая с отдельной боевой частью, это булава, а и то и другое шипастое это различные палец. Вот. Ну и булаву он уравнивает с молотом, с чем я не совсем согласен. Но об этом в следующий раз. Вот, значит, что, что считаю я? Что обычная дубина она никому не нужна. А то, что с шипами, давайте называть дубиной. То, что вот отдельная, это будет булава, а такая штука с, с шипами, это уже будет собственно палец. Вот такой как бы, классификации буду я придерживаться. Вот. Ну, как бы что, берем такую здоровенную кеглю и из, этого, из нее получаем дубину. Если она без шипов, то обычно это как бы она использовалась только для, ну, скажем так, для спорта, для физической подготовки, для физической нагрузки. В Индии до сих пор такое, такое происходит. Но дубины были далеко не только в Индии. Вот различные формы, довольно забавные дубины есть африканские тоже у зулусов. Вот, и там, конечно, разнообразие э, большое. То есть, если попадете в музей на какую-то такую выставку, то поглядите на них. Так, что у нас там дальше идет? У нас дальше идет, э, ну, скажем, э, настоящая уже такая, как следует, дубина. Вот так выглядел приблизительно у нас на Руси ослоб. То есть, есть какая-то такая бита, есть какие-то укрепляющие ее железные элементы с э, шипами. Ну, то есть, как бы и укрепляется сама конструкция, и э, ну, более больным делается удар. Такие э, полосы, они могут идти э, вот так, еще параллельно, э, и э, ну, делать, в общем-то, то же самое. То есть, какие-то шипы добавлять и э, сразу при этом э, укреплять саму, э, саму штуку. Ну и там может быть какой-то шип на конце. Это, это вот то, что я предлагаю называть э, дубиной, а вообще это э, именно вот то, что изображено сейчас, это называлось ослоб. Если же уже смотреть на пальцы, у нас есть такое слово, как Моргенштерн. Значит, что такое Моргенштерн, если мы заглянем в какой-нибудь там рулбук или что-то похожее на это. Это такая палка с ядром и много-много различных шипов на ней. Ну, иногда еще есть вариант Моргенштерна с цепью, но про него мы скажем отдельно, когда уже дойдем до кистини Если пойти в музей и попросить вам показать Моргенштерн, то это скорее будет что-то вот, вот такого вот типа, то есть граненая такая боевая часть. Шипы в разные стороны и или небольшой или большой шип на самом конце. Значит, это одно музей, а другое это рулбуки. Вот, что, что вы себе выбираете, это уже ваше как бы, личное дело. Коротко я упоминал, что такое Годен вот Годен это гораздо более длинная рукоятка и более, мощная, более мощный шип на конце, который фактически уже как бы, копейное остырье. Назвался Годендаг, использовались э, фламанцы. Вот. Э, так, нет, давайте еще, э, еще один момент. В Первую мировую войну э, снова появились, э, появились пальцы. Они, они имели гораздо более короткую рукоять и не имели э, шипов, а имели такие как бы, выступы. Э, э, и они использовались для рейдов в окопы противника. Вот, довольно ну и да там что-то такое заостренное было довольно популярная штука была потому что ну, удобнее брать с собой чем, чем какие-то альтернативы довольно быстро можно вывести противника из, из боя и не создавать при этом много шума как с огнестрелом так идем дальше и доходим мы до Э, до э, булав. Значит, что такое э, изначальная самая, э, самая старая булава? Это такой вот камень с дыркой, в которую забивается э, деревянная какая-то основа. Соответственно, если, э, если можно сделать его именно такой формы, то почему бы не сделать его тогда более, э, более шипастым? То есть просто взять тот же кусок э, камня и из него э, выточить нужную, э, нужную форму. Такое действительно тоже, как бы по музеям можно походить, такого там э, добра очень и очень много. Э, доходим до э, японцев. Значит, у японцев э, была такая штука, как канабо или тецубо какой-то там хлястик. Э, Горненая дубина, просто такой лом, немножко утолщающийся к одному концу, без всяких э, вещей на конце, потому что э, тычки ими, э, ей абсолютно невозможно было делать. Вот, но ну, здоровая такая, железная, э, довольно тяжелая штука. Ну, были варианты с более такой э, э, укрупненной, э, не боевой частью, то есть за которую можно там как-то схватить, не так, чтобы снова можно было крутить над головой, но э, немножко более удобно держать, и э, боевая часть может быть более крупной, менее крупной, но обычно, ну и там различные число граней еще может быть, от 3 до 6, до 8 может быть. Вот, ну и доходим мы наконец-таки до отстеков до наших, из-за которых в общем-то это все э, и началось. Вот, значит, э, это мы делаем витель Это такая плоская штука веслообразная с какими-то такими ацтекскими э, э, узорами. Что-нибудь такое да, с, с черепом. Ну я не знаю, что, что еще добавить. Какие-нибудь там лесенки у ацтеков всегда есть. Ну да. И по краю идут куски, э, осколки э, обсидиан. И эти куски, ну как мы уже обсудили в прошлый раз, они в общем-то как-то э, э, как ну похоже на меч действуют, хотя, э, хотя оружие получается совсем, э, совсем не той техники, что меч, ну и в общем-то не совсем той же техники, что и дубина. Ну такая оригинальная довольно штука. По английскими буквами, это, латинскими буквами оно пишется приблизительно вот так, ну а на нашем языке это Макоу-Битль. И э, был еще вариант, ну, в общем-то такой же, э, с немножко большим расширением к концу, более веслообразным, был вариант более короткий более короткие, это как бы у нас есть какая-то рукоять приблизительно такая же, чтобы хотя бы одна рука поместилась. Ну и там место под несколько осколков. Вот. Такое обычно называлось вот потому что макоуицотчли было слишком простым словом для ацтеков. Вот. И кроме того, у них была еще вот такая вот штука, то есть еще более еще более веслообразная гораздо более длинная рукоять то есть что-то уже ну, немножко более напоминающее наши э, древковое оружие ну либо э, большой меч э, э, китайский куауалоли вот оно называлось вот. Э, что у нас осталось у нас осталось, э, остались только э, шестоперы. Ну и перночи. Перначи, шестопер, я не буду особенно рассказывать, чем, чем они отличаются, потому что практически ничем они не отличаются. Но как бы, есть вот такая вот штука, если смотреть в, сверху, то ну или сбоку, смотря где у вас вверх, то как бы, есть какая-то центральная часть и есть такие пластины, которые как-то сварены к этому, к этому центру. Вот. Ну, шестопер это если 6 этих штук, а пернач если просто ну, имеют место какие-то перья такого вот рода. Вот и на самом деле как бы ну довольно популярное оружие было, не так уж редко его можно встретить и в ролевых играх, но я один или два раза видел в музеях даже вот такую вот штуку, которая начинается как я не знаю какая-нибудь сабля. А на конце имеет э, э, тоже пернать. Ну вот, как бы, имейте в виду, такое тоже существовало. Смотрите, подходит ли оно к вам по эстетике. Как-то так. С вами был Радагаст. Спасибо за внимание. Если понравилось или если не понравилось, пишите. Все пожелания обязательно учту. А пока всего доброго. Увидимся в следующую пятницу.